Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Москва, 10 декабря, РАПСИ. Мосгорсуд рассмотрит уголовное дело об убийстве, незаконном обороте оружия и занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении предполагаемого криминального авторитета Рашида Исмаилова, сообщили РАПСИ в пресс-службе столичной прокуратуры. Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего Рошада Исмаилова, уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу, указали в ведомстве. Эпизод с убийством, по версии следствия, произошел возле одного из столичных кафе в мае 2009 года. Обвиняемый совместно с соучастником расстрелял автомобиль из огнестрельного оружия убив двоих пассажиров, сообщали ранее в КСУ, СК, которая ведет это дело. Следствие полагает, что мотивом совершения преступления послужила месть на почве, личных неприязненных отношений, поскольку Исмаилов считал, что потерпевшие причастны к совершению убийства его близкого знакомого, уточняли следователи. С 2013 года, на протяжении семи лет за обвиняемым, было признано высшее положение в преступной иерархии. Вор в законе с криминальным прозвищем Рашат Гянджинский считает следствие и прокуратура. Он неоднократно судим за совершение преступлений. Столичный глав ПСК РФ настаивает, что он пропагандировал криминальную субкультуру, назначал других лиц на нижестоящие уровни преступной иерархии и обеспечивал наполнение общика.